Идем в Газпром сдавать поручение. Мы своим Советом Народных Депутатов города Кунгура и Кунгурского района идем сегодня вручать поручение. Мы призываем всех объединиться и провести сходы, собрания граждан СССР. На основе статьи 1 и статьи 2 Конституции основного закона РСФСР и Всесоюзного референдума граждан СССР от 17 марта 1991 года в целях избрания Совета народных депутатов. Здравствуйте! сейчас я отправлю на регистрацию в фильме а регистра... местный... все, все все а что, запросы почему? заявления все регистрация через канцелярию у да. нас а у вас есть вообще то здесь блок если нет нет нету нет, нет, нет у нас блоки нет. Как вообще плохо. Вас, да? сейчас я отправлю когда подойдете это а ну, завтра давайте ну так, давайте отправлю хорошо попытаетесь, наверное, бесполезно попадать, да? А? Попытаетесь подавать, подавать бесполезно? Она это не будет все, она только вы. Я регистрирую через канцелярию, канцелярий, я отправлю там, зарегистрирую, вам потом с отметкой придет. Да, подойдете да. ко мне за отметкой, а потом... Это. Нет, вы мне сейчас отметьте? Нет, я отмечать ничего не буду, я сейчас отправлю в с канцелярий, там зарегистрирую, и вам уже с отметкой придете. Не, не, не, не. Вам так, номер так, так с номером все это вернется. А раньше ты здесь регистрировался? Нет, сейчас нет. Почему? Сейчас все очень. Буквально неделю назад, две, они еще регистрировали. А на сегодняшний день у них пропало желание регистрации документов. Или желание, или ответственности боятся стали. Но, по крайней мере, что-то изменилось. Поповут. Ну подойдите, к ней пошла. А тогда вы на ком основании тут сидите и разведка с делаете? Я занимаюсь своей работой. Какой? Я не документы не принимаю, не регистрирую. Я просто работу исполняю, инженер по расчету. Значит, у вас тут нет такого, да? Нет. Все через Понятно, сейчас тогда через Попову пройдем, попробуем. Она уже не принимает. Мы не, не, не регистрирует. Через пеллик, не Значит, нет у них тут? Я не Значит, нет их тут. Похоже на то. Поврагу, чем будете, ну, так вот. Тебе, да, да, от да. Да. Да. Да. Ну, так это да. Тогда туда, в этот раз ходи. Да поповой. нету. Это со мной, где она? Приехала да. секретарь. Надолго? Я не кладу. Секретарь есть? Секретарь есть. Но... Давайте секретаря. Секретирую куда надо? 10 -5. А 205 это другая организация. Мама мы... их секретаря нету Попова этих... нету. А они как бы к этой-то Они живут здесь, я как понимаю, как пушки. Мальчайство... А это организация, которая у секретаря сидит. Они тут есть, да, получается. И... Так, а все равно до да, через воду идет. Карадис. Прямо. Через дверь. Да, да. Все равно через воду идет. Нет никто. Я ушли на фронт. Да. А это начальник вышел? Да, наверное. Да, Тоже да. нету. Нету что, -то... Все побежали в разные стороны. Сюда, да. Посмотреть, может, она на месте или Закрывается. Значит, квартиру это она тут, да? <свят> <свят> <свят> квартиру это. На ком основании? Вообще, квартиру тут. Здравствуйте, мы к вам, наверное. нам зарегистрировать надо на одном ставить не себя стреляйте на одном ставить не же газ это не мы все равно ну, через его придет какая разница они там они там нет нет сама не ставят отметку сейчас видимо запретили Газпром межрегионгаз, сверху через его, а дальше межрегионгаз. Все равно через его. Ну, вы знаете, мы... там у них же есть представительство? Она говорит, что мы сейчас не отмечаем. С Какого времени у них стало, так не отмечают. Там есть месяц, замначальника. Месяц... Нет, месяц назад. Замначальника есть. Вот она, И вот она мне говорит. Ну, не вы пришли в обращение. Давайте, давайте вместе сходим. А она говорит, а я в Перм отправляю, а Пермь говорит, уже Но регистрирует. Есть? Посмотрите, есть машинозавод, есть обувной. Я зачем в обувной-то буду лезть, если есть свой там шеф? Если мы другая организация 105-й кабинет. Какой им газ продаете, да? Наконец Чем, зачем обывательский, не зная, как вы говорите? Вы нас посвятите. Мы не продаем. А, О, мы не организуем. В остатке газа, мы введем газ. А вы когда она принимает, но э, потом придет, каким Марина, Марина, как Марина Викторовна, где э, сидят эти операторы, да? да. Так, если ну, они вот сказала, а давайте с вами вместе подойдем. Я не пойду. <смех> а, я тут сейчас приплюсуете. А вы как организация? Скажите. Газпром газораспределение ферм Написано. На вывеске. При... Когда сюда заходите. Там. Да я знаю, знаю. Да. Ну что, тогда так оставляем? Ага, под видео. Пошли. Что по одному туда, да? Ты выходишь Другие и просто заходит? Или, или двое вот мы, смотри, или Здравствуйте еще раз. Что-то у вас никто не принимает никак. Давайте в принципе мы все равно под видео уже оставляем. -то. Не почему один? А он, он, один, он один, один через потом. А один, потом только желательно, знаете как? Не мять. Чтобы прямые листы были. Ну, вот не надо складывать хорошо? Его, хорошо? Я... Так, это Ирина, да? Угу. Угу. Может позвать можно звать, но это мое. Угу. я все зарегистрирую ну, сейчас, сейчас еще ребята. Я один. У себя ну все, я все это отправлю. Каждый нет, нет, нет, нет это мы регистрируемся это... в тюрьме. А? Вам потом с отметкой я выдам. Вам телефон лица. оставить, чтобы позвонили, и мы придем Давай, туда, получим. Да? Давайте отправляемся. А вы телефон в этих запросах не оставили здесь? Да, у всех есть. У всех? Ну, все. Каждому отдельно ведь звонить? Конечно, конечно. Надо телефон, чтобы не Надо вам позвонить. Вы... Ну, давайте это самое. Я вам визитку оставлю. Хорошо? А вы мне позвоните, и мы все снова так же придем. Ну, хорошо. Все. Все. Первый, первые три номера мы их. Они отвечают? все нормально. Да, да. да. Ладно, все хорошо. Давай следующий. Так. Так, две. Оригинал у тебя, да? Оригинал у меня, все. Я все отправлю сразу. А две. Все, все, две. Все, все, все, все. Поручение, следующее содержание. Человек выделен нашим любым правом хозяином, учредителя гражданина Союза Советских Социалистических Республик. Но здесь переспомение имущества, проживания. Перезову Сергею Борисовичу, ну и так далее. Кто хочет почитать, останавливайте не читайте. Я просто здесь без службы живу. Санька еще? Саня. А, Давай туда еще, Саньку. Телефон у тебя там есть, да? Нету? Ну я оставил свой. Визитку вы оставили, да. все подойдут. Да. Ну просто все. позвоните, мы все да, уже подойдем. Все, у -у -у. все. спасибо. спасибо. До, свидания. До свидания. Знаете, поражает одно. Если, как говорит эта женщина, что она не уполномочена, не принимать заявления ничего, тут э, как то не делать, да, неответственное лицо. То э, как на данном участке сидят вот эти вот операторы и заключают договора с людьми, а люди не зная этого идут, некоторые даже не читают эти договора. Ладно, если ты их прочитаешь, там э, такие арабские условия, я не знаю, только дурак может не читав подписать такой договор. Но я прошу только вас люди, просыпайтесь, вас обманывают. Ну, спасибо за просмотренный ролик, просыпайтесь люди, еще раз вас прошу.